Рог изобилия. Для его приготовления нам понадобится 300 грамм куриного мяса, 1 яблоко, 3 картофельные отварные, 2 луковицы небольшие, 3 яйца, 200 граммов морковки по-корейски, 150 граммов сыру, растительное масло, майонез, уксус яблочный или обыкновенный, 1 чайная ложка, сахар, пол чайной ложки, соль, приправы, грецкие орешки, Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что мелко режем куриное мясо и обжариваем вместе с половиной луковицы. Оставшуюся половину режем полукольцами и маринуем в уксусе с добавлением сахара. Яйца и сыр натираем на терке. Мелко нарезаем картофель и яблоки. Салат выкладываем слоями в форме рога в следующей последовательности. Жареное с луком мясо, маринованный лук, яблоки, натертые яйца, корейская морковь, картофель и сыр. Сверху украшаем половинками грецких орехов. Вот наш рог изобилия и готов. Желаю вам приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.